Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня снова мы с вами поговорим немножко об экономике. А, смотрю видео некоторых людей. Ну, давайте на кхм, примере Стаса, как просто. Нормально у него аналитика по пенкам. То есть он пенку хорошо собирает, анализирует, вот, вглубь он не лезет. Потому что, вот смотрите, это очень хорошее сравнение, потому что все волны, да, вот э, тайфуны, они сверху бушуют, а внутри что у нас на глубине? А там тишина. Понимаете? У хозяев денег тишина, деньги любят, тишину. Вот. И он вот эти пенки хорошо э, анализирует, но вглубь не лезет. Я на его примере просто вот даже, скажем, в его лице обращусь э, ко всем, кто э, думает об экономике, как-то рассуждает, хочет научиться анализировать. Да, вот. Нужно понимать, во-первых, что такое экономика. На самом деле это очевидно и очень просто. Экономика – это просто баланс. Просто баланс. Ничего более. Это баланс между денежной массой и количеством товаров. Вот пока этот баланс соблюдается, все хорошо. Когда баланс нарушен, то, соответственно, у нас инфляция, либо наоборот переизбыток товаров, как это... Происходит сейчас. Ну, посмотрите, все полки завалены, тракторами разравнивают. То есть, у нас нет недостатка товаров. У нас переизбыток товаров. У нас как раз недостаток денежной массы. Вот, когда, Стас, ты, скажем, делаешь ремонт, что ты делаешь? Ты составляешь смету. Что тебе нужно? Туда отбиваешь, надо это, это, это, это. Но у тебя, соответственно, денег из своего бюджета смотришь, сколько ты заработал. У тебя нет своего печатного станка. А у страны он есть. И она может вбить, соответственно, составляя смету, вот, заработать, скажем, дяде Мише на экскаваторе, да, или тете Маше, которая там на кассе сидит, не 5000 рублей, а 50 или 500 тысяч рублей в месяц. Почему нет? У них появились деньги. Покупательская способность выросла, они идут покупать работу, включают экономику, соответственно, производители начинают наращивать количество товаров. Нам что, скажем, не нужен холодильник, утюг, машины? Нужны. Так они стоят, не покупаются. Переизбыток. Вспомни простую такую фразу, да, из золотого теленка. Утром деньги, вечером стулья. Не наоборот. Сначала деньги, потом стулья. Вот, и поэтому вот эти сметы вбиваются. И туда, соответственно, в эти сметы они будут суммироваться. Вот он, бюджет страны. То есть туда вбивается все. Все социальные расходы. Все. И армия, и матери-одиночки, и инвалиды, и так далее, и так далее, и так далее. Вот все туда вбивается и составляется смета. Потом, соответственно, вот он, центральный банк, для чего и нужен. Смотрим, денежная масса. Хватает или нет. Хватает. Денежной массы, все хорошо, не хватает, значит допечатываем. Это не под э, пузыри, вот эти э, дутые пузыри, не обеспеченные ничем, нет. Это под конкретные услуги, под конкретные товары составляются, соответственно, печатаются деньги. они под пузыри, не под кредиты какие-то там с процентами. И здесь отлетают все вот эти вот фискальные органы, такие как налоговая инспекция, они просто тупо не нужны, они ни зачем, нам не нужно платить налоги, нам это все не нужно. И тогда мы будем жить в своих домах, <смех> не, плача, не платя никаких налогов. Все это будет вбиваться в смерть. Все это делается. Вот так это должно для людей все работать. Вот, Стас, как должно. Включай голову, включай. Когда тебе начинают говорить, да нет, это будет инфляция. А вы пробовали, а вы делали. Перестань уже. вот э, Коммунизм, капитализм. Это все для бедных. Это все для нищих разумов, которые не способны думать. Вперили свой Монархизм, капитализм, социализм, и, и не видят, не видят, что все на самом деле гораздо проще. Забудьте про это Баланс и ничего более. Но баланс это по идее еще немножко можно его сравнить с застоем, да? То есть вот все равно вот эти вот качели они будут. Как экономика движется вперед? Как вообще мы происходим какое-то движение? Ну, на качелях, когда дети качаются, да, получают удовольствие. А если они просто будут. Стоять, просто сели и все. И никакого удовольствия. Да? Вот. Ничего не происходит. Ну или когда вы двигатель подключите, а, то можно там воду накачать, там, не знаю, еще что-нибудь сделать. Вот. То есть также и здесь. Он баланс будет между товаром и денежной массой. И вот эти качели будут, и, соответственно, вот так экономика раскачивается и действует. Только так. Вот. То есть он баланс, он не мертвый. Он, конечно же, будет качаться, вот эти качели будут. Но все дело в балансе. Вот и вся экономика. Вот и весь секрет. Просто это вопрос выбора. На что настроено? На созидание или на разрушение? Сегодня это мировой тренд. Забудьте про Путина, про Байдена и остальных. Это всего лишь пешки в чужой игре. И мы с вами все пешки в чужой игре. Вот. Нам опосредованно приходится играть в эти игры. Но это не значит, что вы должны в них вовлекаться на все сто процентов. И если вы увлекаетесь в какую-то игру, то делайте это осознанно, а не неосознанно. Понимаете, о чем я? Вот в чем дело. Ну что ж, на этом, друзья, все. Автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией до следующего выпуска.